Пожалуйста, по десятибальной шкале поставьте десяточки, если хорошо. И слышно, и видно, потому что сегодня у нас презентация будет немножечко по-другому проходить. Сегодня я буду на доске все рисовать, рассказывать, показывать. Поэтому давайте обратную связь. У нас стоит неимоверная просто жара. 35 градусов. Вот. Постараюсь, поэтому много времени у вас не отнимать и очень быстро все рассказать и показать так все видно слышно Так, десяточки пошли отлично отлично друзья смотрите каким образом у нас сегодня будет проходить презентация я сразу скажу то что сейчас чтобы не отвлекаться я отключу чат да то есть чтобы не было каких-то вопросов лишних там чтобы я не отвлекался да и в конце вебинара илья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 так, так, так, сейчас, секунду, и мы, как говорится, погнали. Так, отключить чат. Все, чат у нас отключен. Итак, друзья, я представляю вам маркетинг X-Profit, э, точнее, это смарт-контракт X-Profit, который работает на э, смарт-контракт, смарт извиняюсь, на... Э,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 Жень, да все прекрасно, остальные технические моменты, я думаю, уже э, я расскажу через демонстрацию экрана, я подготовил два слайда. Супер, да, я понял. Друзья, я тогда на сегодня с вами пока что прощаюсь, я передаю слово Илье, сейчас отключаю экран. Если есть какие-то вопросы, соответственно, вы можете ему эти вопросы задать, и я на них обязательно сейчас ответит. Так, секунду. Мы вместе, наверное, будем отвечать, да, дай демонстрацию экрана. Сейчас я остановлю видео, чтобы демонстрация была. Uh -huh. Так. так, отлично. Закрыл телеграм, чтобы не мешали. Так, ребят, чат включен. Ага. А как появится демонстрация экрана, поставьте, пожалуйста, десяточки также. И я начинаю. Сейчас подождем. Также многие прошли через а, прямую трансляцию. Пускай ребята твои прочешут, не все могут зайти, пишут, хорошо? Да, хорошо. Угу. Так, а, так Евгения, огонь. Жень, ты огонь. Так, ребят, десяточки, десяточки. Так, все нормально, видно, слышно. Все, поехали, ребят. Так, я для вас сегодня подготовил два слайда. Один я скинул на самом деле, но второй не скидывал. Давайте начнем с первого слайда. Эти слайды маленько что по-другому будут выглядеть. Это только набросок. У нас в PDF будет более 12 слайдов. Это вам для презентации. PDF очень хорошая. Будет несколько видов ее так ладно поехали ребят как евгений сказал блокчейн x проект x-profit построен на бск сети но работаем мы на токене bnb точнее на монете токен и монета две разные вещи токен это когда у него нет своего блокчейна он построен на смарт-контракте и на другом блокчейне, то BNBшка бишка у него свой блокчейн и поэтому является он монетой самый ключевой момент что он является топовой, то есть является монетой топовой биржи. Так вот, давайте вам зачитаю, что же это такое для нас. Глобальная блокчейн-платформа Argos представляет вашему вниманию инновационный высокоприбыльный проект X-Profit, построен на смарт-контракте X-Profit, а, БСК. А что такое же смарт-контракт, блокчейн-сети а, БСК? Это децентрализация, ребят, децентрализация это очень важно, это когда нет регулирующих органов никто ничего отключить не может. высокая пропускная способность высокая пропускная способность это значит что операции все проходят быстро, это очень круто. все операции на пике надежности сбоев никаких не будет. Отсутствие риска. Отсутствие риска, опять же, потому что это децентрализация, и мы не можем можем не париться за свои средства, которые пошли в точку А, из точки А в точку Б. Анонимность тоже немаловажен факт, потому что когда получаешь хорошие деньги, а здесь вы будете получать хорошие деньги, я думаю, что деньги любят тишину в каких-то моментах. Да, нужно делать рекламу, но анонимность – это анонимность. И почти нулевые комиссии. Ну, что я подразумеваю под почти нулевые комиссии? Это когда очень мало. А если у нас на других блокчейнах уже комиссии от 5 долларов, и там бывает за сотни долларов у фирма, хоть сейчас и опустилась, но опять же это вопрос времени. Они не обновились, и опять может улететь все вверх. То здесь эти комиссии там менее доллара и может быть чуть выше поднимаются. Это ерунда. Вот. И вот эти ребят слагаемые, я вам скажу так, для меня четко дает понять, что это безрисковый, надежный, и на него никто не сможет повлиять или что-то изменить, поскольку он находится в блокчейн сети. Но я хотел акцент сделать непосредственно, ребят, на децентрализацию. Что такое для меня децентрализация? Децентрализация Это в первую очередь, что нет регулирующих органов. В проектах, МЛМ-проектах регулирующие органы – это основатели. Вот. И неважно, то есть, что мы захотим, какая у нас мысль созреет в голове, мы уже ничего не сможем изменить. То есть вот как оно изначально заложено, как блокчейн улетело, так оно будет и всегда работать. Поэтому это ключевой момент. То есть мы не сможем вывести чужие деньги, перенаправить там. Вообще, вообще ничего не сможем сделать. Вы всегда будете при деньгах. Ну и плюс еще блокчейна какой. Вот смотрите, когда люди приходят в проект, деньги когда распределяются, по маркетингу, о котором сегодня Женя очень подробно рассказал, деньги поступают сразу же моментально на кошелек. То есть они минуют компанию, они попадают на смарт-контракт и после смарт-контракта сразу же автоматически улетают на кошельки, как заложено маркетинг. Все, минуя все, у нас ничего не хранится. Поэтому вам не нужно ждать а, ничего и думать, там, ну вот, допустим, централизованные проекты, это все, когда на людях завязаны, есть человеческий фактор, заболел, там еще чем бы случилось, или просто обнаглел, и, и до свидания деньги. А здесь этого нету, ребят. Очень важный момент. А, еще один момент я хотел дополнить а, про проект я, ребят, позже к вопросам перейду. Про проект такую вещь. То, что у нас в первую очередь, ребят, одноразовые оплаты. То есть вы раз оплатили и больше вы не платите. Это очень ключевой момент. Потому что я не считаю нужным, и Женя также не считает нужным, чтобы с людей брать повторно деньги. То есть вы приобрели бизнес-место, и неважно, есть у вас опыт или нет опыта. Допустим, у вас нет опыта, или вы только на стадии обучения. И у, неск... у некоторых проектов просто есть такая штука, как, жизнь как называется это, репит или как, когда люди заново проплачивают? Скажи, пожалуйста, точнее, авто -апгрейд. Евгений. Апгрейд. ну, не, не автоапгрейд, апгрейд, ну, или как, я не знаю, я не помню, как я назвал. Ну, это как-то называется, в общем, называется, это, в общем, повторная, при... то есть вы обязаны через определенное время заново прокупиться. Вот просто обязан. Если не прокупились, то у вас блокируется возможность работы в проекте. У нас этого нет абсолютно. А, потому что есть люди, которые приходят новички, и когда они за месяц, за два, за три не успели заработать, там, или просто они, ну, нет у них денег. У них заработанные деньги есть куда, куда потратить. да. То есть и мы считаем, что это аморально, когда с людей повторно дерут деньги. У нас, если есть реинвесты, которые повторно проплачивают площадку, в первую очередь это ваш выбор, а второй, второй момент, что он вам дает реинвест более полсотни иксов, чтобы вы понимали, более полсотни иксов от реинвеста. Потратили 5 долларов 250 назад, потратили тысячу долларов 50 тысяч долларов назад. Вы должны это понимать, то есть это очень круто на самом деле, то есть в первую очередь, если это есть, то это добровольно. Во-вторых, если вы это делаете, то это многократно увеличивает ваш доход, а не забирает и дает вам определенный отрезок опять для работы. Поэтому, ребят, это неправильно. Может быть, где-то это и правильно, ну, в каких-то продуктовых, где поддержка идет на серваки, деньги должны уходить. У нас, конечно, это тоже уходит, но у нас пока все на мази. Вот, и в таком случае может быть, но... Так людей в рамки все-таки загонять нельзя. Все, по первому слайду мы прошлись, рассказали, что у нас нету повторных проплат, и у нас, ребят, нету автоапгрейдов. Автоапгрейдов у нас нету, многие лидеры просили, но мы не сделали, потому что на платформе существует проект с автоапгрейдами, и проекты не должны быть похожи. Вот. Мы решили, что люди должны сразу же получать деньги, решать, что с ними делать, и просто-напросто наслаждаться получаемым доходом переходим ко второму слайду я вам сейчас все слайды показывать не буду переходим ко второму во втором слайде ребят почему вы должны выбрать проект x-profit Знаете, кто-то если ребята я ничего никому не должен ребят знаете если вы вникнете в этот маркетинг вот просто проникнетесь пропитаетесь им. вы скажете илья слушай мы не должны в нем участвовать мы в нем обязаны быть когда вы это разберетесь, и вы именно так поймете. Евгений это все пересказал, но я вкратце повторюсь. Это лидерский бонус 40%, а дальше бонус от трех поколений команд 5-3-2. А в данном случае вот эти только два бонуса от активности людей денег прям золотые шубы с бриллиантами, потому что... Мы сравнивали, анализировали другие проекты, когда люди приглашали, там ихняя структура была на миллион, к примеру, долларов, они там зарабатывали гроши какие-то, то здесь они бы заработали реально в 10 и в десятки раз больше, то есть в десятки раз больше, просто вот только на этом. Вот. Дальше, бонус от переливов минимум 51x от затрат. Вы должны понимать, почему мы так уверенно говорим. Да все просто, потому что заполнение, ребят, происходит четырьмя способами. Первый способ – это структурное заполнение, это когда, не точнее, системное заполнение, это когда от системы льются люди, да, юбка расширяется. А ничего страшного, до вас доходит очередь, и так или иначе это происходит. Вот. Второй вид заполнения – это над вами стоит какой-то человек, для него вы первый. То есть это бинар. Это самое, что ни на есть, самая-самая лучшая э, система в переливах. Лучше бинара не существует. И э, над вами кто стоит, э, следующие люди его будут попадать под вас и уже приносить им сразу же деньги. Если даже этот человек остал, оказался не сильно активом, то над этим человеком есть другой человек. На два не он будет э, через одного человека, и ему тоже не стоит труда э, сделать несколько продаж, и эти люди уже пойдут также под вас. Это второй вид заполнения. Это структурное. Первое системное, второе структурное. Третье заполнение ⁇ это непосредственно уже от тех людей, которые попали или от системы, или от структуры, попали под вас, и люди начинают также работать. И когда они начинают работать, то есть эти люди попали под вас, начинают приглашать, и под вами начинает также расти структура. То есть это уже командное заполнение, хотя люди не от вас. И когда это происходит, вы получаете с каждого человека, который у вас в зоне видимости, вы автоматически получаете вознаграждение сразу же напрямую на кошелек. Напрямую, ребят. Вы себе вот это в голове прям отложите. Децентрализация напрямую. Нет админов. Это то, что компанию делает максимально безопасной. Вы должны это себе отложить в голове. И нету повторных репитов, нету автоапгрейдов. Все вам, ребят, все для вас. Вот. Дальше, бонус от переливов. Я сказал, то есть 51x это такая вещь, которая предусмотрена смарт-контрактом, и это круто, что она есть. Дальше реинвест или бонус бесконечности. Женя сказал, и на самом деле, ребят, не может быть такого, что даже придет там 10 людей, и кто-то один из них не будет работать, такого просто, ну, такого на практике нету. И он не сделает реинвест. Да, это произойдет. И, то есть ваша структура, то есть доход вот вашей команды, а будет множиться за счет вот этой системы реинвестов или бонуса бесконечности, он будет множиться. Уже будет там не 51x, а вообще, ну, хорошие деньги на самом деле. А если вы подключитесь и станете активными, потому что в таком маркетинге активным, наверное, сам Бог велел быть, поскольку такое и просто приглашать в такой маркетинг, поскольку здесь есть бонусы, тут есть переливы, вот, и здесь есть смысл работать. Бонусы поколений на команд, я назад вернусь еще не забываем, что это самый настоящий пассив. Почему? Потому что он выходит за рамки 10 уровней. То есть неважно, где эти люди будут стоять. То есть ваши личники упали там, пускай в седьмую линию. Они построили м -м, три линии, это уже за рамки 10 линий, потому что он у вас седьмой стоит, плюс три линии, 10 линий. А и Его люди начали приглашать. Для вас это будет уже... То есть э, вообще вот эти 5%, потому что с личниковой 40%, а с его продаж э, 5%. Потом его люди начинают продавать, э, людей ставить. Это уже будет там 12-13 линия, и вы будете получать 3%. То есть тут уже нет ограничения вообще. И как у лидерского бонуса нет. Неважно, куда человек станет, вы зарабатываете. Дальше. Неограниченный доход с одного партнера. Это круто, потому что один партнер может вам давать в первую очередь реферальный бонус. 10 уровней вниз. Второй бонус, он если начнет делать реинвесты, то просто-напросто эти бонусы будут дальше накапливаться. Он будет вам давать эту рефералку, давать, давать, давать. А, дальше. От а, поколения трех команд, это вообще доход, там непонятно сколько будет и когда он вообще закончится. Все. Единожды только вы что с него получите? Лидерский бонус. Но переливы а, бесконечности и трех поколений команд он не закончится. Это вот в смысле с одного партнера вы будете получать с активного партнера, будь здоров, постоянные деньги, хорошие деньги. и Неограниченный доход с любой площадки, ну тут все просто, потому что здесь вот эти все четыре вида дохода, они в себе а, запаковывают, то есть они не имеют границ, тут нет четкого лимита, вот 2 три, четыре человека, нет. Здесь просто это как снежный ком. Сверху комочек кинул, а вниз горе это просто ком накапливается, накапливается, там булыжник из денег будет прилетать. Поэтому это обалденно. А дальше, ребят, почему вы должны быть с нами? Потому что, во-первых, все парятся о людях. Где же я буду брать людей? Я вам скажу что классно работать не только с теми, с кем вы можете общаться на своем языке, но и с теми людьми, которые, скажем так, за границей. Знаете почему? Потому что у них MLM и сетевая составляющая уже вообще давно. Там люди работают и считают, это хорошая работа, они зарабатывают на этом хорошие деньги. И взять иностранца для них, им не надо много объяснять, понимаете? Да, нужно пользоваться транслятором определенный труд, но эти люди, когда приходят, они приходят а, и с нормальными деньгами, а даже если с ненормальными деньгами, то они не приходят, как правило, с большими структурами. Вот, Поэтому а, международный проект, вот это 21 язык, но сейчас он не 21, уже 23 языка. Хорошо, что я вот вам сейчас сказал, и сразу же здесь исправлю. А, 23 языка позволяет вам просто-напросто понимать, что у вас аудитория ограничена только земным шаром. Все. Дальше, вот весь земной шар это ваша вся потенциальная аудитория. Поэтому проблем с аудиторией нет. Просто немножко усилий и желания а, к более большим деньгам. А дальше. Личный кабинет премиум класса. Я сейчас в чате написал мне ссылку, что за премиум класса. Ребят, ну на самом деле а, премиум класса. Почему? Потому что а, там очень а, широкий функционал, настройки и возможности. Вот. Там настолько все классно, все доходчиво, я вам в следующий раз сделаю обзор кабинета, потому что я думаю, это будет отдельная тематика, и мы убьем на это целый вебинар. Может, сделаем это на днях. Если вы захотите, чтобы у вас был обзор на кабинет, чтобы мы провели вебинар по кабинету, подпишите всех, хотим обзор на, то есть вебинар по кабинету, то есть обзор, чтобы был. Напишите все, чтобы я понимал, стоит ли подготовиться и провести для, для вас вебинар такой. И вы поймете, что он действительно премиум класса. То есть юзабилити – это все. И вы когда разберетесь, где что брать в кабинете, какие там настройки, почему это именно так, вы, во-первых, сможете правильно проводить рекламу. Вы будете знать и понимать, где человеку что показывать, чтобы интуитивно уже он находил ну, все самое необходимое. Вот. ну самое главное, там упор было сделано даже на то, что если человек пришел, зарегистрировался, не активирулся, чтобы вы могли взять его контактные данные, потому что там они у вас отражаются, и дальше уже дожать, чтобы он стал вашим партнером. Узнать, что его пугнуло. там предусмотрено, ребята, абсолютно все. Вот. Следующий момент. Инструменты для продвижения от Freedom Technology э, и Argos. Ребят, на самом деле, э, знаете, проекты все пугают меня в последнее время, поскольку они пустышки. А если что-то есть, то это низкокалиберно, это не малоэффективно, но это завернуто в хорошую идею. Не более того. Возьмем, что такое… Ну, вот мы сейчас сидим в веб-кастере. Человек уже работает над своими продуктами. Евгений со своей компанией Freedom Technology работает более пяти лет. Я знаю, что каждый день он созванется, я знаю, что каждую неделю у него выходят постоянно какие-то обновы. А, да, где-то бывает затыки, кто-то не смог пройти, но это потому что постоянно идет работа. И там столько сейчас новшеств входит и появится, что уже на данном этапе это конкурентоспособные а, продукты с очень высокобюджетными другими продуктами. Потому что здесь, ну, во-первых, это срок 5 лет, а, это опыт людей, и это человека-часы с деньгами. То есть тут реально очень все круто, нормально. И, а, как я сказал, это не пустышка уже. То есть вы уже заходя, получаете продукты, которые помогают вам двигаться по проекту. И самое главное, получаете их бесплатно. Вот. До года бесплатно получаете продукты. И, ребят, смотрите, реферальная привязка вашей команды между проектами. Что это такое? Это тоже важный подпункт, это такая галочка, это вообще та технология, вокруг которой строится весь, вся платформа Argos. Это была технология, а потом уже на нее все насаживалось. Но технологии мы реализовать не могли с первым между первым и вторым проектом. Получилось реализовать только сейчас. А, то есть построив команду в x у нас а, разработка идет в нескольких направлений, мы об этом позже расскажем, хотели, но пока не будем. Потом, позже, а, попозже, позже, позже, как-нибудь этого коснемся. Ну так вот, построив здесь команду, когда появляется новый проект, вы когда туда заходите и вашим людям, вы просто можете сказать, ребят, появился новый проект в x это ж не в Argos, на платформе Argos, а, если хотите, заходите. Все. И когда люди будут решать активироваться, они попадать будут обратно в вашу команду. То есть, к примеру, вы пригласили людей в X-Profit, они за вами в X-Profit закрепились уже все на последующие проекты навсегда. То есть следующий проект, когда человек будет активироваться, он попадет под вас. Только главное первым самим активироваться, потому что если вы в следующем проекте не активировались, человек нежестоящий раньше вас активировался, он ушел к вашему ну, вышестоящему партнеру. Это нормальная ситуация, но самое главное, что ваша структура не разрушается. Что это такое? К примеру, у вас структура из пятой линии где-то в первом проекте в x активировался человек. Он должен был попасть под своего спонсора. Этот спонсор стоит под вами, но этот спонсор не активировал новый проект, а вы активировали. Этот человек не улетел куда-то, он сохранился в вашей структуре и пошел к вышестоящему к тому человеку под него, у кого есть этот проект. То есть ваша структура так или иначе вся сохраняется, она не разлетается. Я знаю, что это проблема любого MLM, -а, поскольку когда вы работаете в каком-то бизнесе, переходите в новый бизнес, тяжело команду свою перевести. Это нелегко, вся команда, то есть не идет. А здесь гарантированно они за вами закрепляются. Мне вопрос задавали, Илья. А если люди создадут новый аккаунт и зарегуются? Если не создадут новый аккаунт, новую почту заведут, да, они могут пойти по-другому. Но тут вопрос состоит, знаете, в чем? К примеру, я зашел под Евгения, я на Евгения 10 раз обиделся, но подо мной стоят люди, появился новый проект. А как вы думаете, буду я регаться заново, а, производить новый, хоть я 10 раз был обижен, что я э, это, но я буду понимать, что если я активирую новый проект, попаду под Жене, то люди, которые были подо мной даже переливами, в первом проекте они также уйдут от меня и принесут деньги. Конечно, я не буду. Я, то есть, я пойду, я сохраню, получу дополнительные финансы и на обиду эту положу 10 раз. Поэтому структура ваша будет сохраняться. Следующий момент. Это, ребята, открытый смарт-контракты. Самое главное с полной аудиторской проверкой. Нам аудиторскую проверку сделали вчера, но э, были рекомендации по э, добавке кое-каких строк. Мы их э, сделали. Завтра обратно утром отдаем на допроверку, что мы выполнили все предписания и нам дадут уже листочек, что ребята молодцы, классные, все нормально, ребят, не парьтесь. Мы даже здесь заморочились и потратили деньги, время, чтобы вы были спокойны, потому что аудиторская проверка всегда должна быть, а те проекты, которые, ну, не знаю… На доверие все вот это, ничего не видно, непонятно. И плюс еще централизованные с админами, ребята, это вообще гиблое дело. Вот, все это дает, все это делает проект X-Profit самым прибыльным и уникальным проектом на рынке. Ребят, без пафоса, начав бизнес с нами, вы получите продукт, который сам себя продает. Плюс тут еще будут продукты, которые двигают этот проект, ребят. Так, теперь я перехожу к чату и буду отвечать на ваши вопросы. Так, давайте обновлю. Так, ага, я обновил после плюсиков, наверное. Да, вопросов достаточно. Так, маркетинг, маркетинг круть, жо, жп, чего это такое, не понял. Надеюсь, это какой-то степ, Владимир, Женя. Потом, наверное, разберемся, я не понимаю, про что тут. Рекуррентный платеж. А, все, понял про что. -то. Да, у нас их нету, спасибо. Так, Олег. Реинвест это называется. Нет, реинвест это маленько другой. Реинвест он не ограничен временем, а рекуррентный платеж это вот срок. прошел ты обязан это сделать. А здесь нет обязательств. То есть это вообще другой плюс. Реинвест у нас дают вам возможность дохода до полусотни раз увеличивают. А с реинвестами от команды это сотни и тысячи иксов Так, дальше. Как происходит переход на другую площадку? Как хотите. Купили и все, следующую площадку. Так что здесь не заморачивайтесь, это на ваш выбор. Так, уф, ну все, влюбилась в этот проект. Ну, спасибо. Светлана, каким образом возникают... О, господи. Так, Женя, останови чат, я, пожалуйста, пролистаю, а потом я... Как его... Так, я сейчас остановлю. Так, спасибо, ребят. Я думаю, что соскакивает и очень-очень тяжело. Так. так, Светлана, каким образом возникают переливы? Объясните еще раз, пожалуйста. Свет, смотрите, это бинар. И тут переливы возникают непосредственно от системы и от структуры. Это когда от вышестоящих людей, когда они начинают приглашать просто по бинару, вам падает. А Поскольку бинар – это самая эффективная модель в переливах, они будут здесь проходить довольно-таки нормально, успешно. Вот, так что с этим даже не переживайте. Так, э, дальше э, Наталья происходит, другую площадку, это ответил, а вот Светлана и ответил. Наталья Невская, будут ли точно переливы в прошлом проекте? Э, блин, а что там пишут, Жень, сейчас же отключен. Будут, будет, так, так, так, сейчас, ребята, будут ли точно переливы в прошлом проекте? Тоже обещали переливы, но их так и не проводили. Наталья, в каком проекте обещали 100% не у нас, потому что у нас в предыдущем проекте переливы не предусмотрены были. Вот, Это к тем людям, кто вам обещал. Смотрите, что такое обещание? Если вам обещают переливы, спрашивайте, мы вам говорим, что я вам не даю, что все 100% завтра будет. Мы вам говорим так, что в маркетинге переливы в смарт-контракте заложены. А если они в смарт-контракте заложены, а смарт-контракт – это то, что изменить нельзя, значит, это будет. Вопрос другой встает. Когда? Это, может быть, завтра вам тысячу людей прилететь, а, может быть, надо будет подождать. То есть в любом случае, когда дойдет до вас очередь, люди к вам будут вставать, и никуда это ничего не денется. Все. Поэтому, если в маркетинге это заложено, значит, это будет, ребят. Но чтобы это быстрее было и органичнее, вам нужно совместно с командой быть единым целым, превращаться в боевую единицу. И у вас будет не только перелив, у вас будет… Давайте по-другому рассудим. Вам переливы дадут, но если вы зайдете на 30 тысяч долларов, да, что-то решит там какие-то, даже, может, и не может, а на квартиру и на машину у вас будет. Но вопрос в другом. Если мы хотим кардинально изменить свою жизнь на миллион долларов, заработать не миллион рублей, а миллион долларов, ребят, превращайтесь в боевые единицы. Все, и у вас здесь эти деньги будут в легкую, потому что это самый маркетинг доступный для первого миллиона долларов. Вот, Именно по своему функционалу, по своей крутизне, по своим продуктам, которые мы даем. Лучше нету. Все, вот вы просто себе и по безопасности, вообще по всему, что бы ни говорили, это все будут люди просто оправдываться. Поэтому это именно тот трамплин к миллиону долларов, и я вам советую воспользоваться этим трамплином, превратиться в боевую единицу. Так, столы не загорают, расширяются постоянно, не сгорают, да, столы не сгорают, так... Тогда я буду терять деньги. Наташа, вы терять деньги, но ну, если вы на улице их потеряете, то потеряете. Здесь вы не потеряете, вы приобрели бизнес-место, и у вас уже бизнес-место вам навсегда дается. Неважно, сколько времени прошло. Поэтому деньги вы уже не потеряли. А поскольку в системе все заложено, это смарт-контракт, то до вас очередь дойдет, и вы будете в куражах. Так, так. Сложно перегонять партнера, если он окажется на площадке выше меня. А вы не пропускайте, Наташа. И тогда будет несложно. Потому что МК становится линии идут ниже. Да, правильно, Владимир. А, так, столы не. Так. Так, вопрос. Тогда я буду... А, я ответил, не будете терять деньги. Вопрос про бонус бесконечности. Не получится ли так, что у активного партнера будет расти ширина, когда будут идти новые партнеры, а переливы первый бинар на 5-6? Ну, Ирин, во-первых, смотрите, чтобы сделать реинвест, человек должен поставить 14 людей. То есть он по-любому должен помочь нижестоящим. Все это основа вот себе в голове это закрепите вот под вас прилетело 14 людей и человек может сделать реинвест, а это люди уже которые дальше будут активничать, но вам нужно самим тоже подключаться, чтобы это быстрее было, то есть вы уже мы вас застраховали, чтобы реинвесты просто не были с хотелки, это выполнение обязательств перед своими нижестоящими партнерами и потом когда Другие под вами хотят сделать переливы. Они должны дальше вырастить структуру под вами и пригласить дальше 14 людей. Тут все заточено на то, чтобы структура росла. Вот. Так, нужен вебинар по кабинету. Так, Ирина, вопрос по бесконечности. Не получится ли так, что у активного партнера будет расти ширина, куда будет идти? А, ну я вот ответил. Переливы, первый бинар становится... Нет, нет, я вот сейчас ответил, так, хотим, хотим обзор, да хочу, это всем надо. Так, Наталья, обязательно надо вебинар по кабинету. Сергей, когда юбка становится достаточно широкой, переливов может не быть, так что особо не обращайте, что может без приглашения заработать. Нет, Сергей, тут юбка ни при чем, вы должны это понимать. Еще раз, можно юбку сделать шире, когда только ты пригласишь 14 людей. Вот когда я над вами стою, я хочу сделать, я под вас должен поставить 14 людей. Только тогда я могу сделать реинвест. Все. Эти люди, которые под вас стоят, они захотят сделать реинвест. Они также должны пригласить. А надо мной еще кто-то стоит. И то есть здесь геометрическая прогрессия, и просто это работает маленько по-другому. Поэтому нет, здесь я с вами не соглашусь. Абсолютно не так. Квалификация не позволит людей кинуть, не даст. Она будет обязать людей приглашать, помогать нижестоящим. Вот. И нижестоящие, когда захотят сделать реинвест, они также будут обязаны 14 людей пригласить, а переливы не будут считаться личниками. То есть даже если ко мне 100 людей попадет, переливами я реинвест делать не смогу, пока своих 14 людей не приглашу. То есть тут заточено на рост структуры и на помощь нижестоящим. Так что с этим не парьтесь. Мы позаботились об этом. Николай, хочу обзор кабинета. Так, когда юбка широкая, вы уже на Лексусе. Да, да, да. да там, ну, это минимум на Лексусе. Боб, я в Аргусе. Какая его судьба? Да, отличная судьба. Дата старта еще неизвестна. Так, ребят, дату старта мы будем оглашать к концу недели, потому что мы сегодня получили смарт-контракт назад, нам завтра его нужно вернуть на аудит, перепроверить, и мы будем заливаться в основной сеть. Вот так вот. Это может вообще завтра все произойти. Поэтому давайте мы доделаем свою работу. Вы видите, какие мы делаем для вас слайды. Я думаю, это все довольно-таки неплохо выглядит. Поэтому а, дождитесь конца работы и вы будете запакованы и по информации, и а, получите те продукты, а, и тот инструмент по заработку, которого еще не существовало. И самое главное, что вы будете зарабатывать топовую криптовалюту, которая даст еще сама по себе кучу иксов. Этот момент вы тоже не забывайте. Мы тоже, знаете, вот осознанно подошли к тому моменту, что вы зарабатываете BNB, поскольку BNB вам дает возможность не просто вот их заработать, это еще путь к инвестициям. Давайте вот так вот разберем, смотрите. Сейчас BNB у нас где? Он у нас просел. Да, неплохо. Но давайте посмотрим, где он был. Он у нас был на 700 баксов. На данный момент он может 2,5 икса дать и вернуться к своим хаям. Но, как правило, если он пробивает предыдущие хаи, для него это будет уровень уже поддержки, он пойдет выше. А с учетом того, что BNB будет сжигание до 100 миллионов монет, то у него уже эмиссия будет гораздо меньше, чем у Ethereum. значит, он по-любому со своей экосистемой будет дать жару Ethereum. Тут бабки не ходи. Поскольку он и ЭВМ подвязал непосредственно эфириума, он а, с этой сетью полностью а, синхронизируется, то есть сочетается, всем токенам легко переходить. А поскольку это еще крутая экосистема, то есть люди хотят на Binance, окей, okay, переходи а, на БСК а, и мощностя, а, то есть а чтобы туда заходить, аирдропы собрать, нужно собирать их в BNB. Создается дефицит монеты и монета растет. То есть монета реально будет стоить, ребят, я не думаю, что это долго времени пойдет, там пятилетка, нет, до пяти лет она будет стоить 10 тысяч долларов, 100%, вот, поэтому тут заработать 100 BNB, это 1 миллион долларов, не в отдаленном будущем, 1000 BNB, это 10 миллионов долларов. Сейчас, если тысячу вы BNB заработаете, вы уже к концу года будете долларом-миллионером. Поэтому, ребят, это не просто, знаете, вот классный блокчейн, это еще и заработок крутой криптовалюты, которая интересна в плане инвестиций и вас очень хорошо обогатит. То есть мы создали а, не просто какой-то проект, мы продумали каждый шаг. Каждый шаг от маркетинга, от продуктов, вообще от всего, от безопасности вашей до того, чтобы будете зарабатывать, ребят. Мы продумали каждый шажок, чтобы у вас было все хорошо. Так, ребят, Жень, можно включать, наверное, чат. Я еще поотвечаю на вопросы, если есть. Да, чат включен. Ребят, буквально давайте, чтобы не превращать это в эпопею, 5 минут ровно на вопросы и все. Коротко буду. Так, бонус бесконечности, атом, атомный взрыв. Да, такой пример. Купил одну площадку, люди... Подо мной на 10 уровней купили. И по две площадки. Следовательно, пошел вышестоящим. Я покупаю вторую площадку. Вопрос. Доход за покупку второй площадки от новых людей. Денис, давайте я, наверное, этот момент нарисую сейчас. Сейчас, секундочку. Я вам просто сейчас нарисую. Если вы не допоняли, я сейчас быстренько вам сделаю зарисовочку. Жень, чат отключат, он там сейчас будет опять лететь. Я последние вопросы отвечу и все. Так, Смотрите, Денис, вы купили вот одну площадку, да? У вас тут куча людей встала, пошло поехала. И эти люди какие-то проплатились на вторую площадку. Вот, это ваш вышестоящий спонсор. Вот он он. Эти люди проплатились на вторую площадку раньше вас вот этот и этот, и они попали под вашего вышестоящего спонсора. Вы потом проплатились на вторую площадку, позже вы попали, ну, то есть, неважно, куда вы попали под вышестоящего, то есть, вот, под своего наставника а, в первое свободное место наверх. Но вот эти люди уже, когда обогнали вас на следующей площадке, они привязались а, к тому человеку, не к человеку, а к вышестоящему спонсору, который был над вами, вот к этому человеку перевязались. И 40% передали, и три поколения команд передали. Чтобы назад этих людей вернуть, вы должны проплатить на площадку выше, то есть в данном случае третья площадка. Вы проплачиваетесь на третью площадку, вот сюда, встаете под а, того человека, у кого она есть, и эти люди ваши, люди, которые были на первой площадке, когда переходят, на третью площадку, они заново попадают под вас, возвращаются. Ребят, не надо с этой моделью там оспаривать, плохо, хорошо, это правильно. Если вы не проплатились на вышестоящую площадку, какое право вы имеете с этой площадки получать доход? Даже когда вы уже проплатились, если вы хотите, чтобы люди вам отдавали, ребят, это блокчейн, раз система прописала, это уже не изменить, я об этом сказал. И это правильная позиция, потому что тут лицо, это, щелкать не будет лицом, быстрее будет проплачиваться. И система будет двигаться. Это очень важный момент. Так, так, так, так. Татьяна, предупредите за пару дней хотя бы о старте. Ребят, вы уже собираете команды, мы вам предупредили, это предстарт. Прогревайте аудиторию, введите людей. Все, ребят, нету у вас времени. Я вам так скажу. Даже если пройдет неделя или полторы недели, я скажу вам, что это нету времени. Вот это нету времени. Потому что вам нужно изучить маркетинг. Вам нужно всем рассказать. Вам нужно созначать. То есть вам нужно сейчас каждый день делать действия. То есть у вас уже нет времени. Вам нужно срочно начинать. Все. Я сделал вывод, что практически все вопросы из-за невнимательности. Внимательнее смотрите и слушайте, сфокусируйтесь на приеме информации. К тому же, а есть... Так, да. Да, если сейчас минуту к старту, он упадет, придется закупать. Ребят, может, уже не упадет, потому что компании некоторые у Griskel покупали. Griskel – это одна из первых компаний, которая официально стала фондом и закупала BNB и другие валюты, им вносили другие компании деньги, они как фонд скупали криптовалюту. И в данном случае у Griskel начали скупать активы, то есть пои определенные другие компании. Вчера на 28 долларов, когда биткоин просел, 28 тысяч долларов начали выкупать биток, то есть да, дальше не дали, вливаться начали очень хорошо, вот, и не продавали, ребят, поэтому я не уверен, что дальше вниз пойдет. Вчера уже поток серьезный хлынул, и биткоин начал обратно выводиться с бирж. А когда приводится на биржу биткоин, это признак продажи, слива, а когда выводится, это признак сохранения накопления. Так что, ребят, если будет небольшие просадки, то это уже так распугать народ, чтобы из слабых рук забрать криптовалюту. Так, так, так, так, Вадим, возможно, что, скажем, на старте есть проплатить, скажем, только пять площадок, а дальше уже заработанных, если они сразу идут на кошель, покупать, да. ребят, сразу же на кошель, это плюс смарт-контракты, вообще не парьте, здесь вы в полной безопасности, вы здесь как у Христа в запазухе, покупайте с запасом в два раза, ребят, хотите 1000 долларов в месяц покупать, получать, покупайте площадки на 2000 долларов, чтобы с одного человека уже 1000 долларов получать, понимаете? Все, покупайте в два раза больше, покупайте по максималке. Это тут маркетинг, который этого стоит. Так, последний раз включаем чат, и я пробегаюсь глазами. Жень, я не знаю, как включить чат. Отключить чат. Отключи чат. Включи, пожалуйста, и все. Я надеюсь, покрыл ваши вопросы максимально. Просто надо, чтобы максимально вебинар был полезный. То есть не надо его сейчас превращать в резину. Мы с вами встретимся еще на следующей неделе. Так что вы не переживаете. Точнее, на этой неделе мы еще будем проводить вебинар. Поэтому вы не переживайте, вопросы мы все ответим. И максимально будем покрывать все ваши вопросы своими ответами. А, попрошу вас поставить от 1 до 10 ту информацию, которую вы сегодня получили. Я буду вам премного благодарен. Нормальную, четкую оценку. Те, кто ушел наверх, это понятно. А вновь приглашенный будет. Не, не, под вас. Под вас. Денис, вновь приглашенные люди под вас, конечно, будут попадать. Все, не переживайте. Нет, нет, под вас, под вас. Вот. Под вас. Так, все, я понял ваш вопрос, все, под вас будет. Так, ребят, маркетинговый материал будет. Да, ну я же показал, конечно, будут, это мы сейчас сделаем, также инфографика будет, сейчас стикеры пилятся. Ребят, прошу еще один момент. Мы в чате скидывали вверх, поднимитесь, слоганы для стикеров. Пожалуйста, включите творчество. Напишите слоганы, которые бы вы хотели видеть в стикерах. Мы самые лучшие отберем. Мы уже стикеры начали делать, и вы получите классные стикеры, которым будете пользоваться, отвечать. Ну, это же классно. Да, я ответил, Дмитрий. Так. Ну, так, ну, ребят. Я надеюсь, вебинар действительно вам понравился. Поставьте остальные там побольше, десяточек. Эфир самый четкий сегодня. Ну да, максимально сжали, мы старались. Евгений подготовился вообще крутой, крутой, крутой. Поехал в машину, запинал эту доску, потом вытащил. Молодец, прям конкретно подготовился. Вот. Так, ребят, большое вам спасибо, Жень. Ну, возьми голос, да, я, Анатолий, мы материалы, вы вот сейчас эта запись будет, это уже материалы, берите эту запись, вырезайте, что вам нужно, можете вопросы-ответы выкинуть, можете оставить, что нужно, нарежьте видеозапись. ребят, у вас все есть, вам только нужно включить маленькое усилие, не лениться. У вас уже все есть, просто мы готовим для вас более профессиональные, не только материалы, но и инструменты еще для продвижения. ребят, мы все делаем. Вы видите, про, э, к, этот, проект какого уровня, а э, мы сделаем еще обзор кабинета, вы просто поймете, что это такое. Вы поймете, что остальное, что вы видели, это все чушь. Последний день перед стартами запишу, тариферу. Который... Можно, чтобы не создавать? Нет, не так, Игорь, все, не переживайте, все нормально, чтобы не создавать. Вы сейчас создавайте, говорю, времени уже нету для вас, все, полторы даже недели, это не время, это, это фигня. Что это такое полторы недели? Я хочу хорошо стартануть, я хочу заработать на старте миллионов 10, а лучше миллион долларов. Но я, значит, должен потратить больше времени. Я поэтому не буду ждать ни минуты. Я буду сейчас просто копытом землю рыть и строить структуру. Да, да. Сейчас выложим. Жень. Ну, возьми голос, наверное. Ребят, большое спасибо, что вы были. Приводите в следующий раз своих партнеров. Будем максимально эффективные проводить для вас вебинары, полезные а, и чтобы было все хорошо. Жень, передайте. Так, все, у меня последнее слово, друзья. Всем огромное спасибо еще раз. Видео сейчас отправляется на монтаж, да, то есть надо лишнее обрезать, соответственно, да, то есть, начало. И, соответственно, где-то в течение часа полутора оно будет готово. Вот. То есть я его сразу опубликую в нашем телеграм-канале. Я смотрю, уже многие посмотрели видео на Ютубе, а, то есть запись там есть, доступ который по ссылке. Вот. Ну, в общем, ждите. Сейчас я обработаю Кстати, эту. Ссылку открой сразу же. Ты на прошлый вебинар опять сделал закрытую ссылку. Доступ по ссылке. А, понял. У меня просто автоматом она делается. Сейчас. Ну, ты не забывай. Ага. А я почему доступ по ссылке? Потому что чтобы не было вот этого получасового черного экрана. А, ну потом, когда обрежешь, вот тот предыдущий вебинар тоже открой, пожалуйста, ссылочку. Хорошо, все. Все, ребят, до связи.